Ахмета. Ярослав Рабинович внешне выглядел не то арабом, не то индусом. Смуглая кожа, нос с горбинкой и сине-черные волосы. Мать и родила его от студента-араба. Неля Рабинович рано осиротела. То есть сказать о сиротело не сказать ничего. Она просто осталась одна во всем белом свете. Ей было всего 18 лет. Конечно, какие-то знакомые, особенно соседи, пытались научить ее уму-разуму. Но все это было совершенно бесполезно. Неля делала все, что сбредет ей в голову. Поэтому никто не удивился, когда в ее комнате поселился Ахмед. Она сказала, что это муж. А свадьба будет, когда подсоберут деньжат. Но ни через год, ни через три изменений в официальном статусе Нелли не произошло. Когда Ахмед закончил учиться, он поехал на родину подготовить все к их будущему браку. И пропал. Пропал именно тогда, когда Неля поняла, что ждет ребенка. Все силы были брошены на поиски пропавшего Ахмеда. Студенческое землячество, ректорат, сокурсники. Все кивали головой, снисходительно улыбались и разводили руками. Подруги дружно сочувствовали, уверяя, что ждать не надо, что ее бросили, а аборт – решение вопроса. Неля не хотела в это верить. Ребенка она сохранила и стала матерью-одиночкой. Сына она назвала Ярославом. Как бы в память о папе Яше, но на славянский лад, чтобы мальчику легче жилось». Тяжело было его растить одной. Постоянно надо было добывать деньги. Вход шли любые средства, и обманы, и аферы. В атмосфере легкого жульничества Ярослав и сам приноровился ко всякого рода интригам. Меля не видела в этом ничего дурного, тем более, что все, что делал Ярик, было для их пользы. С десятилетнего возраста Ярик крутился в порту около иностранцев. Он снимал с груди свой пионерский галстук и менял на сигареты, зажигалки, шариковые ручки, жвачки. Гости советской страны, только что прибывшие из-за рубежа, не знали, что этого добра в любом магазине товаров валом, и причем за копейки. А свою добычу Ярик сбывал у соседки-спекулянтки и всю выручку нес маме. Был у него еще и такой способ заработать – выбрать в горсаду какого-то желательно приезжего и рассказать ему сделанным акцентом историю о том, как он, сын индийского консула, поссорился с папой, о чем теперь сильно жалеет. К тому же вот подвернул ногу, идти не может. Да и денег на такси нет. Просил помочь. Уверял, что папа обязательно все возместит. Ему обычно давали пару рублей. Если его хотели сопроводить в консульство – он просился по нужде и, прихрамывая, удалялся навсегда. В школе почти все, кто мог быть для него чем-то полезен, он посвящал в тайну, что его папа – арабский шейх, что он скоро за ним приедет и привезет много подарков друзьям сына. Соучеников, делающих Ярику одолжение и подношение в ожидании приезда шейха, было много. Еще Ярик периодически являлся к студентам в арабское землячество. И здесь его повествование было о славном герое, его отце, погибшем за независимость Палестины в борьбе с подлыми сионистами. Говорил, что они с матерью не успели к нему при жизни, и теперь они сильно бедствуют. Естественно, собирал дань. У него было много идей, как незаметно и безобидно заиметь немного денег – вот так вроде как по мелочам он собирал суммы, которые давали им с матерью довольно сытые существование, Но аппетиты росли. Когда ему было лет 13, он прибился к компании торгашевских детей. И опять папа индийский консул может все достать, набрал дорогие заказы на импортные магнитофоны, джинсы и другие радости империалистов. А взамен дать было нечего, и с ним разобрались». Побили сильно. Ярик приуныл. Вскоре наступили такие времена, когда денежные знаки перестали быть ценностью. Ярик и Нелли думали, как жить дальше. Решили, что пора уезжать в Израиль. По матери Ярик еврей, а кто там его отец, одной маме известно. К тому же их сосед Караваев давно предлагал Нелли брак. Можно эффективный, только бы свалить отсюда» и материально брался решить все вопросы. Ну вот, обо всем договорились, стали реализовывать задуманное, и тут вдруг на тебе, откуда ни возьмись, появился настоящий отец Ярика. Его в присутствии в Одессе раскрылось из сюжета местных новостей о прибытии дружественной делегации. Неля, все годы продолжавшая питать надежды, тут же его разыскала и оповестила о существовании сына. Ахмед захотел его увидеть. Он пристально рассматривал мальчика колючим, холодным взглядом. Видимо, усмотрев в нем сходство с собой, он заговорил. «Дорогой сын, я не знала тебе, и поэтому ты был обделен моим вниманием. Я все исправлю, решу все формальности и заберу тебя в свой дом. Ты ни в чем не будешь нуждаться». «У тебя есть три сестры и два брата. Мы будем жить все вместе. Одно но. Никакого общения с Нелли быть не может». Ярик прищурился и стал почти кричать. «Дорогой папаша, ты пришел сюда качать права? Так я тебе скажу так. Я выбираю маму, а от тебя мне ничего не надо». На этом они и расстались. Полагаю, что навсегда». А Ярик с мамой Караваевым отбыли в Израиль. Говорят, что Ярик там поменял имя, стал утверждать, что его отец, еврей из Одессы, умер от сердечного приступа, переживая за события в Израиле. Через время он стал профессиональным военным из тех, которые никогда не дают спуску арабам.